сегодня мы поменяли угол не то что мы должны получить от государства или от общин или от людей а мы ставим вопрос что мы можем дать государству общинам и людям и когда мы говорим о рыночных отношениях то мы понимаем что наша задача так построить работу внутри нашей спортивной сферы чтобы и государство, и община, и отдельный гражданин стал заказчиком наших услуг. И у него был с одной стороны доступ, и с другой стороны возникала справедливая цена. Та цена, которую человек может заплатить и остаться довольным от полученной услуги. И та цена, которую спортивная организация может получить деньги за свои затраты, оставить, остаться тоже довольна, иметь возможность иметь возможность оплачивать зарплаты тренеров, спортивных сооружений и всех участвующих в этом процессе. И здесь нужно понимать, что это рыночные отношения. Это не значит, что государство должно отказаться от спорта, сбросить с своих плеч эту социальную задачу, не ставить это себе как задачу по повышению социальных стандартов жизни, а уже живите как хотите, коммерциализируйте спорт. Нет. Самое главное, что мы должны понимать, что государство наш заказчик, общины наш заказчик и семьи и граждане это наши заказчики и наша задача научиться э, создавать такие услуги, которые этими заказчиками будут восприняты и адекватно оплачены. Вот, собственно говоря, э, в чем идея э, трансформации. И как мы понимаем рыночные отношения в сфере спорта? Видескоп, Спортивное видео.